Грегори Бейтсон, Мэри Кэтрин Бейтсон. Ангелы страшаться. Первое. Введение МКБ и ГБ. Первое. Определение контекста МКБ. В 1978 году мой отец Грегори Бейтсон... Завершил работу над книгой Разум и природа необходимое единство. Зная, что смерть его от рака неизбежна, отец вызвал меня из Тегерана в Калифорнию, чтобы мы могли поработать над этой книгой вместе. Рак дал Грегори временную передышку, и он сразу же начал работу над новой книгой, которую хотела заглавить так, Куда страшаться ступить ангелы. Но в разговорах он частенько называл ее просто. «Ангелы страшаться. В июне 80-го здоровье отца опять ухудшилось, и я выехала в Эзален, где он тогда жил. Там-то он и предложил мне совместную работу над новой книгой, то есть соавторство. Отец умер 4 июля. Нашу совместную работу мы так и не успели начать. После его смерти я отложила рукопись, так как была занята выполнением других обязательств, в том числе работой над книгой «Глазами дочери». И только сейчас я, наконец, села за разрозненную неполную рукопись, оставленную Грегори, чтобы осуществить намеченные им планы нашего сотрудничества. Окунувшись в работу с головой, я искусственно ее не форсировала, стараясь с уважением и пониманием отнестись к предупреждению Грегори, скрытому им в заголовке книги, не бросаться, очертя голову в неизведанное, подобно глупцу. Первая книга Грегори «Разум и природа», рассчитанная на читателя-неспециалиста, является в некотором роде синтезом всей его последующей работы. Следующая книга отца «Шаги к постижению экологии разума» свела воедино все его лучшие статьи и научные доклады, которые он когда-либо писал для различных аудиторий специалистов и которые были в свое время опубликованы в самых разных изданиях. Со временем Грегори полностью осознал необходимость их сведения воедино. К тому же появление шагов продемонстрировало наличие аудитории, страстно желающей отнестись к произведениям Грегори как способу мышления, независимо от исторически меняющихся условий, в которых он впервые был сформулирован. Все это подтолкнуло отца к обобщению своих воззрений и к новой попытке их изложения для читателей. Книга, куда страшаться ступить ангелы, должна была выглядеть по-другому. Постепенно отец пришел к пониманию того, что единство природы, существование которого он отстаивал в разуме и природе, может быть осознанно только благодаря метафорам, знакомым нам из религии. Он понял, что приблизился к такой степени интеграции опыта, которую назвал священной Secret. К этому вопросу Грегори подходил с большим трепетом, частично из-за того, что увидел в религии возможность для манипуляции обскурантизма и разделения. Само употребление слова «религия» способно породить рефлексивное неправильное понимание. Название книги поэтому выражает, наряду со многим другим, колебания и чувства Грегори – возникающие при затрагивании новых вопросов, которые хотя и исходят из его предыдущих работ и базируются на них, но тем не менее требуют совершенно другой мудрости, другого мужества. Я, в свою очередь, испытываю то же чувство трепета. Эта работа является завещанием, но таким, которое ставит задачу не только передо мной, но и перед всеми теми, кто готов вступить в единоборство с подобного рода вопросами».